Черт, как засрали полк! кто же теперь оттирать-то все будет, а? Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра Приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег Он же Scratch, сыграет сегодня в такую интересную Игрушечку, как Expedition ROM Сделаю подробный взгляд и совершенно Новый обзор на геймплей и возможности Данной игрушечки, ну а ты Посмотришь и сделаешь для себя Определенные выводы, стоит ли тебе в игру Эту играть или же не стоит Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья Ну и вкратце, что это такое у нас, да Expedition ROM, это у нас, значит, пошаговая Ролевая стратегия, где Нам предстоит пройти нелегкий путь начиная от самых низов, как говорится, и до макушки, то есть до главы Рима, я так понимаю. Ну что ж, давай мы с тобой попробуем сейчас начать совершенно новую игру и посмотрим, чем же она нас удивит. Во времена правления Луция, Луциния Лукула Риму пришлось несколько раз защищать себя. Главная из них была в Греции. Во времена нее Лукуил сам командовал легионами. Когда все взоры были устремлены на провинции, мало кто мог догадаться, что, казалось бы, неблагоприятные события станут центральной точкой опоры, которая вдруг который будет разворачиваться дальнейшая судьба республики глава почетного дома Патри... патрициев неожиданно скончался а сенатор, а сенатор по имени вители из цивола предположил к браку своего старшего ребенка вдова умершего считала что с оставил ее мужа и теперь пытается заполучить его место посредством договорного брака 2 распорядилась чтобы ее младшего ребенка тайно вывезли ночью из виллы и отправили за пределы Рима. Ну, я так понимаю, этим ребенком сейчас и будем являться мы. Так, мы начинаем. Игра сразу же нас приветствует тем, что предлагает выбрать внешний облик нашего персонажа и кое-какие параметры подкорректировать. Ну что ж, подтверждаем нашего персонажа. Я так понимаю, игра начинается, но не совсем. Нам предлагают еще кое-что, э, с, ко с кое-чем ознакомиться. Каждая из трех способностей открывает уникальные варианты ответов во время диалога для убеждения людей. Подумайте о том, какого персонажа вы хотите отыгрывать и выберите соответствующий стиль речи. По ходу истории у вас появится возможность освоить второй риторический прием. Этос, искусство использовать силу своего авторитета или свои способности, чтобы сви на навязать свое мнение. Логос, искусство убедить кого-либо с помощью веских логических аргументов и рассуждений. Ну и, конечно же, пафос, искусство добиваться расположения людей, используя побуждающую риторику или манипулирование эмоциями. Ну, давайте выберем что-нибудь, не знаю, это такая, пускай это будет э сила нашего авторитета, то есть Этос. Thank you поехали дальше. А дальше нам предлагают выбрать сложность игры. Цезарь, это нормально. Наша экспедиция начинается. Си Какой-то синерос к нам пристал. Твое лицо определенно здесь, но твои мысли кажутся где-то в другом месте. Прости, Прости, старый друг, я все еще думаю о том, что случилось. Я знаю, что наш отъезд был слишком внезапным, но не стоит думать о прошлом. Лучше сосредоточиться на том, что тебя ждет. Я спрашивал у Триарха, сколько еще плыть до Лесбоса. Он, но он еще не дал прямого ответа Он все еще утверждает, что наша конечная цель уже близко Да, но у него есть оправдание В этом море множество островов и все они очень похожи друг на друга Ты не поговоришь с Триархом? Надеюсь, тебе он даст более ясный ответ Он сказал мне, что его зовут Гемин может, он и будет более разговорчивым с человеком, который обладает реальной властью. В конце концов, моя семья оплачивает это путешествие. Ты с достоинством несешь наследие своих предков. Я уверен, что он расскажет тебе все, что ты хочешь. Да, с помощью вот таких диалогов мы можем обсуждать все наболевшие моменты. Синерос так от нас и не отстает. Тебе также нужно найти и поблагодарить Квин... Квинкция Алкалвина. Блин, какие-то странные имена у них, да, вот эти вот древнегреческие или Древний или римский, я уж не знаю. Я считаю, что мы спаслись только благодаря его своевременному появлению на вилле. На галереи так мало других пассажиров. Твоя мать щедро заплатила Геймену, чтобы он немедленно отправился в путь под покровом ночи. Вместе с нами на борт поднялись еще двое. Им тоже нужно попасть в Лебос. Молодой, молодой Гай вон там нетерпеливо расхаживает по палубе и уже успел всю ее истоптать. Был еще и гладиатор, но я не знаю куда он делся. Мы так, и бы... Мы так быстро уехали, моя мать и сестра. Не волнуйся, у братьев ветелев нет причин причинять им вред. Кроме того, переживанием... Переживания им не поможешь лучше сосредоточься на текущие предстоящие задачи спасибо что, что отправился со мной си синерос спасибо тебе что взял меня с собой как чудесно будет снова увидеть свою родину ну что ж давай выясним знает ли гейминг где мы находимся так ну что ж тут на задание квестики да можем посмотреть нам, нам сейчас нужно поговорить я так понимаю с каким-то Человечкам, не обязательно поблагодарите квик Квиканция За помощь, По понятно И узнать у Триарха Геймена Далеко ли до Лесбоса, вот они Наши задания, так, ну что ж, давай немножко Прогуляемся, да, стандартное у нас, значит, управление Мы просто кликаем мышкой, куда мы Кликнем, туда и пойдет наш Персонаж, ты быстро при что-то там Что-то там, короче, он Обсуждает с этим типом, ну-ка, давай Поболтаем, можно с тобой поболтать, нет? Нет, я, смотрите, как в него вошел просто, просто прохожу насквозь, ну-ка двигайся, даже двигаться не обязательно, я просто настолько крут, что прохожу насквозь этих людей, друзья, смотрите, раз и все, да, физической модели, конечно, уже у них нет. Кого поблагодарить-то нужно, тебя, что ли? Да, ценза, квикницы, окливики, ты справляешься с морем лучше, чем многие. я рад. Центурион, я хочу поблагодарить тебя за своевременное появление на моей вилле. Выбор времени был удачным, но меня не за что благодарить. Я выполнял приказ. И пожалуйста, называй меня Цеза, если это не слишком фамильярно. А, не Аквилином. В таком случае ты можешь звать меня Люпус. Да, совершенно верно, да. В таком случае ты можешь звать меня Люпус. При всем уважении я лучше не буду этого делать. Почему? Не, Аквилином. Мои подчиненные называют меня Центурионом, мое начальство Аквик... Аквилином, а мои друзья зовут меня Цеза. Можем ли мы еще раз обсудить план? Наш отъезд был слишком поспешным, чтобы обговорить подробности. Да-да-да, конечно же мы можем обсудить. Давай Но с тобой мы сейчас это все делаем как следует в деталях и обсудим. Да, как видите, нет нас досконального русского перевода да, на, этот, на этот диалог. Ты присоединишься к его военачальникам в качестве трибуна. Я ничего не знаю о войне. Не переживай, это чисто номинальная должность. Она подготовит тебя к традиционной политической карьере. Ты не будешь участвовать в боевых действиях и принимать важных решений. Ты будешь в безопасности как хотела твоя мать. Это будет отличный шаг к тому, чтобы стать сенатором. Действительно, для того, чтобы, для того, чтобы избираться на пост Квестора, нужно быть воинскую что-то там. Хочу дать один совет. Я знаю, что Лукул, друг вашей семьи, не помни, что он консул, избранный народом, чтобы прибрать -при -при -при -при -при весь Рим. Какие у тебя... И лучше тебе не слишком с ним фамильярничать перед его людьми. А какие у тебя отношения с Лукулом? Много лет он был примепилом -при -при Лего Прима, что-то там, которые нам командует. он нужен был кому-то, кто Мог бы доверять только, чтобы вывести Тебя из Рима в безопасное место Ты вернешься на свою должность, когда мы доберемся До Лебуса Этот пост уже занял один из моих Центурионов Хороший человек, который легко справится с поставленной Задачей Теперь мое дело прикрывать тебе спину и помочь Освоиться в новой жизни То, что ты рядом со мной, большая честь Для меня. Я счастлив быть в твоем распоряжении Тебе удалось поговорить с кем-нибудь из других Пассажиров? У меня был короткий разговор с гладиатором который поднялся на борт раньше нас я просто хотел убедиться что он не доставит нам никаких неприятностей хотя он что-то там а вот ä, тот молодой человек гай он по всему видимому плен пленник другого консула марка какого-то там он здесь чтобы тоже стать трибуном то тебе стоит поговорить с ним если ты еще этого не сделал я уверен у нас найдется у вас найдется много общего мне нужно поговорить с триархом ну что ж, с этим, типом мы обсудили, да, диалоги такие себе, как обычно, нудные, да, это все дело можно будет потом почитать, если что, вдруг на паузе, друзья мои дорогие, а мы продвигаемся дальше, Ход, говорят, что-то там, да, говори тише, что-то здесь шушукаются наши ребятки, вы что здесь шушукаетесь, а? А ну давай выкладывать, что у вас тут такое за тайна, а, девчонки, не хотят они мне ничего выкладывать, пойдем мы с тобой сходим дальше, о, а ты кто такой? Давай поболтаем с тобой, Гай, ну-ка давай поболтаем с тобой, Гай. Что-то там, кажется, нас не представили должным образом. Меня зовут скретч Карелий <связать> Люпус. Такое вот мое имя. Очень приятно. А я Гай Юли Цезарь. Ты Гай Юли Цезарь? Да ну! Че, реально? Ни хрена себе. Вот эта встреча, Юлий! Как давно я тебя не видел. Сколько лет, сколько зим. Рад встрече, мне здесь все в новинку. Можешь, Можно задать тебе несколько вопросов? Конечно, но имей в виду, что я здесь тоже не самый опытный воин. Какой-то он еще, видимо, сыроватый, да, Гай Юлий Цезарь-то. Откуда ты? Я родился в Риме, но говорят, что моя семья из Альба Лонги. Почему ты вступил в регион? Это долгая история, достаточно сказать, что власть имущие власть и не любят меня. Я решил, что пребывание в Риме может, так сказать, от, отказаться опасным для моего здоровья. Ну, ну да, возможно, возможно. В скольких войнах ты участвовал? Если честно, это будет моя первая настоящая битва. Но я много учился и поэтому хорошо разбираюсь в вопросах, стратегиях и тактике. Молодец. Это первое... это, это мое первое воинское задание. Ты можешь дать мне совет? «Если ты не играешь важную роль, тебя play, разорвут play, на части», — говорил мой отец. «Думаю, как он хотел say. мне сказать, что я был храбрым you и you не делал глупостей. «Да, Гай, поговорим с тобой позже». Ага, нифига себе, мы только что встретили того самого Гая Юлия Цезаря, да, какого-то правителя Рима же вроде как у нас, да. Опять у нас мореходы мари шушукутся. «Девчонки, Х, ну хорош уже, а, давайте поболтаем вместе». Чего тут шушукаетесь без меня? Так, пойдем-ка вот к этому типу еще подойдем. да, плывем дальше и разговариваем с персонажами. Здорово, геймин! Ха! Здорово, геймин, правильно? Yes. Что? Да, Геймин, я немного занят. В смысле ты занят? Напомню, что пока мы не доберемся до местного значения, ты работаешь на меня. Тебе заплатили за то, чтобы ты доставил меня и моих людей на лесбос в, в течение определенного времени. Когда мы прибудем? Прости, я не хотел прорывить неуважение. Нам осталось совсем немного. Если бы не штиль, мы бы уже были на месте, но я подгоню грибцов. Давай, давай, уже пошевелись. Постой. Лесбос наконец-то показался на горизонте. Неужели этот корабль? Он идет прямо на нас. Они хотят нас таранить. Кто, в смысле? Что такое что? Возьмите оружие своего отца. Давайте посмотрим, как ты умеешь драться. Кто на нас нападает? Вы посмотрите, друзья. Похоже, на нас нападают. Че, серьезно? Ни хрена себе у них тачка. Ты посмотри. Прямо в бочину нам. Ай-яй-яй-яй. Только палки и щепки в стороны полетели. Так, ну что? Я так понимаю, бой начинается. Вот он, друзья, геймплейчик, до которого мы наконец-таки добрались. Подготовительный этап. Для начала сражения у вас есть время рассчитывать своих претарианцев нужным строем в области, подсвеченной синим. Просто щелкните по одному из претарианцев, затем щелкните в том месте, куда хотите его поставить. Подготовительный этап. В целом полезно ставить тяжелую пехоту в передние ряды, а лучше. А лучников или солдат поддержки за ними. Когда всех расставите, нажмите на завершение хода или же энд, чтобы. Начать сражение Так, ну что ж, давай посмотрим, где у нас Кто у нас лучник, а кто у нас а, тяжелая пехота Тут сразу же ясно и понятно Вот это типа маг, наверное, какой-то Да, у нас, вот это типа лучник А вот это кто у нас такой? Отдача распоряжения персонажем Во время сражения персонажи могут действовать В любом порядке, например, вы можете Переместить персонажа дальнего боя На несколько... Гексов в направлении врага выстрелить А затем снова отойти а, назад Отдача распоряжения персонажем Вы также можете переключаться между своими а, Персонажами в течение хода Например, один из персонажей может перемещаться А другой может перемещаться и атаковать После этого первый персонаж может тоже атаковать Можно даже перемещать персонажа Или атаковать им во время перемещения Другого персонажа Попробуйте, ну что ж, давай попробуем Так, где у нас а, лучники Где у нас вообще Вот это, я так понимаю, боец а, на передовой должен настоять Его мы выводим сразу же вот сюда, да, расстановка войск у нас идет да, ближнего боя боец, где у нас дальник ага, с луком он стоит вот здесь вот он, дальний боец, я так понимаю мы каким-то образом можем в кого-то уже выстрелить или же сначала нам нужно сходить я вот не пойму вот этого, да, давай-ка мы с тобой лучника поместим куда-нибудь на задние ряды, а я интересно, какой персонаж я ближнего боя или, или дальнего боя, так что это такое, атаковать-то можем нет Пока что, друзья, не пойму, мы пока что расставляем а, наших бойцов Далее идем, это кто такой? Это я Ну я, собственно, вообще какой-то, мне кажется, самый здесь э, одичалый, да, мне, мне как-то боязно выходить вперед Кто я, интересно, танк или, или кто я вообще, где я? А, вот это что это за, так, движение, боевой дух, боевой урон, 2-5, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сопротивление огню, подготовительный Короче говоря, я здесь пока что точно никто, вот это кто сзади такой, а? Это же наш персонаж, нет? Или это просто тот, кто на нас напал? Подожди, зеленые, красные, да? Красные это враги, да. Давай сначала определим, по кому лупить вообще. Это кто? Это наш, типа, да, Гемин, тяжелая пехота. А тебя как поставить? Он тут что-то стоит, у нас жмется. Давай мы с тобой тогда... Так, подожди, пап, папаша, подожди. Ну, ну куда ты встал, папашка? Подожди, что-то у нас не, не ладится немножко. Да, Папашу, папаша, подожди, ты же у нас боец-то дальнего боя. Ты же, наверное, у нас маг, хиллер или кто ты? Давай-ка мы с тобой поменяемся, наверное. Давай я поближе сам подойду. Ой-ой-ой, а, я уже сюда встал. Мы можем вот так вот менять, да, смотри, персонажей очень легко. Я был здесь, оказался вот здесь. Так, ну что, начнем, наверное, вот такой мой расклад. Кто тут у них еще? Это вот к чей. Вот почему он в другую сторону повернут? Скорее всего, это вражина какой-то, да? Это кто? Это все враги, да? Пять человек, да. Пять, да, там, по-моему, их больше гораздо. Ну что, давай по пока что, давай начнем вот с того, что... Что есть, то есть, да. Давай я встану вот сюда с этой стороны. Я встану поближе к танку. Я не хочу помирать еще молодым, что называется. Так, ну что, врываемся. Атака, перед началом нападение на врага, сначала выберите, какой навык использовать. Каждый навык нельзя использовать более одного раза заход. Для использования многих навыков требуются очки действия. Да, вот эти вот квадратики. А у некоторых есть ограничения на заряды за схватку. Так, это принято понято. Ну что ж, бой у нас начинается. И я так понимаю, сейчас нужно отдать указания дальнобойным э, бойцам. То есть сначала вот этому бойцу, чтобы он атаковал. Ты можешь атаковать вообще, нет? Мы сейчас мы что вот сделали? Я вот приказал атаковать или что? Вроде бы да. Или тут как-то дополнительно надо выстрел а, с прицелом. А, -а, а, тут нужно вот таким вот образом отдавать указания. Да, смотри-ка. Оп! Выстрел с прицелом и критический урон, эффекты состояния. Любые эффекты состояния, наложенные на персонажа, будут отображаться в его всплывающей подсказке. Число указывает на количество раундов сражения, оставшихся до его окончания, тогда как панели показывают, насколько тяжелые последствия э -э взымел эффект состояния. Я понял. Эффекты состояния. Эффекты состояния могут быть положительными, отрицательными или же нейтральными. Чтобы получить больше сведений об эффектах состояния, нажмите клавишу Посмотреть эффекты состояния, чтобы вывести в список действующих на персонажа эффектов. Да, принято полностью. Это так, ну что ж, давай попробуем еще. Так, тут мы все навыки уже израсходовали за этот ход. Переходим к нашему хиллеру. Что он может делать? Досягаемость. А, что за досягаемость? Он издалека, что ли, может оттачить или что? Мы тебя, типа, можем убить или что? Ну-ка. Стой, стой, стой, ну, куда ж ты побежал? Смотри-ка, да да посохом по голове долбанул. Я, я прожил много жизней. Так, я понял, блин, зря мы этого мужичка вывели вперед. Ну ладно, я сейчас прикрою его тяжелым бойцом. Мы использовали только что способность Да, это что такое? Логистичка а, Площадь действия радиус 3 гексов Так, ладненько Давай переходим к другому, где у нас боец тяжелого Как говорится, фронта Вот он, да, давай мы с тобой сейчас вот ударим Попробуем вот этого типа, так, толчок щитом а, Да, нужно еще разбираться вот с этими Со всеми параметрами, укрепление, восстановите Два эффекта прочности а, Разрез, бой, оружие Я думаю, что надо всечь кому-нибудь как следует Например, вот этому типу, ну-ка давай встанем спереди а ну получай, сосиска, тр... нетренированные враги, каждый раз, когда вы убиваете или выводите из строя нетренированных врагов, гражданских или ополченцев, но в данном случае гем не то в персонаж, а, нанесший последний удар, восстанавливает свои очки атаки, ты понял, да? На нетренированные враги, а помните, что любой навык может испо можно использовать только один раз за ход И очки действия на следующий ход не переносятся. Постарайтесь добить любого а, нетренированного врага персонажем, который может использовать навык на этом ходу То есть мне сейчас предлагают, я так понимаю, добить или что сделать? Вот это что сейчас у нас такое? Условие победы? Дайте отпор пиратам, а, идущим на абордаж Это я понял, что сделал? Толчок щитом, укрепление или просто долбануть ему по башке а, Что мне предложили сделать-то, я не пойму Толчок щитом. Тебе, что ли, или тебе? Ну-ка, давай мы тебе сейчас толчок щитом сделаем. Нака ка получай-ка. А ну-ка, пошел. Блин, он сюда что-то вперед так сильно вышел. Я надеюсь, ему навыки его помогут, да. Ну что ж, переходим ко мне. Где тут я, добиватель-то, а? Хренов. Где я-то? Я тут с самой задницы, походу, стою. Так, ну что, добиваем вот этого типа, наверное, да? Один удар наносим вот сюда. Я, так сказать, добивающий. Раз... Пшел вон отсюда, да, какие-то, смотри, у нас очки прибавились опять, что это такое, так, глади, базовый урон, ага, это мой меч, я так понимаю, мы можем просто мечом долбануть, мы можем, не знаю, базовый урон кулаком сделать, удар, бой без оружия, ну-ка давай еще вот этому типу мы нанесем какой-нибудь удар, блин, на меня не закошмарит здесь, если я сейчас сюда выйду, чё? У него нет ноги, ни хрена себе тут рубило. Вот это даже с расчлененкой, смотри, рука, у него рука отлетела. Охренеть просто, вы что творите? Ха -ха. Прикольно, на самом деле, выглядит здесь бои, да? Ну-ка, давай вот этому всекем сейчас. Посмотрим, на что мы способны. Ну-ка, с руки смотри, мы ему дали. А с меча еще не хочешь? Нет. У нас закончились наши, как говорится, очки действия. Причем у всех людей у нас закончились очки действия. Ну что ж, давайте ждем, что у нас сделает враг. Ага, зеленый это наш. Да, зеленый тоже человек за нас, но только тот, который не в нашей группе, я так понимаю Ого, пошел урон по мне Блин, я так много ударов не вынесу Так, еще урон, еще один удар по мне Блин, мне надо срочно отходить или подхилиться Там нашего, смотри, кошмарят Еще нашего подходят, нашего кошмарить. Они там втроем на нашем налетели, вы серьезно? Так, так, так Смотри-ка, обстановочка накаляется у нас он, он ко мне идет, только не трогай меня Только не трогай, где этот гладиатор, черт возьми? Ага, ага. Так, что у нас дальше? Давай-ка мы... А, вот он. Это ты, гладиатор? Никогда не стоит недооценивать враж... важность впечатляющего чего-то там. Это, это, типа, баба... это типа босс подошел. Смотри, какой он здоровый. Ху -ху. Ни хрена себе кабанчик. Ну, я думаю, мы постараемся его заво... Или это за нас? Я-то уж думал, да, это гладиатор, это тип за нас, оказывается. Видите, у нас еще в команде появился? Ну что ж, давай-ка мы тогда сейчас... Применим его, как говорится, полезные свойства по максимуму. Давай сначала вот этого, не знаю, вырубим, потому что мне кажется, что он меня сейчас закошмарит. Так, нако, получай-ка шанс напасть. Если вы переместитесь гекса рядом с врагом с обнаженным оружием в бою, то у врага появится шанс напасть Следите за красной стрелкой на вашем пути, чтобы понять, могут ли на вас напасть У каждого персонажа имеется один шанс напасть заход. Я понял, то есть если мы будем удирать, грубо говоря, без, вот, мимо вот этого персонажа, да То тогда нам, наверное, отвесят, а, как говорится, пинка а, под зад, что называется Так, это же я сейчас не с собой сходил, да? Это я сейчас не с собой ходил. Ладно, постараемся мы сейчас вот этому навалять как следует. Но у меня, похоже, закончились очки действия. Так, что делать, что делать? Гладиатора выводи. Выводи этого монстра. О, так этого можем добить. Вот этого точно надо добивать, потому что он меня иначе а, пронзит своим мечом. Так, раз, выносим одного и бой с оружием. Так, это что такое он делает? Сюда-то мы можем что-нибудь сделать? Нет? Вот сюда, наверное, мы можем. Нет, сюда не можем. И сюда тоже мы не можем. Заточка. Раз-два. Концентрации. Наверное, мы можем применить его. Нет, не можем. Давай-ка мы встанем сейчас, знаешь, куда? Мы прикроем нашего персонажа. А именно сделаем следующим образом. Я встану вот сюда поближе. Да-да-да. Вот к этому чувачку, да, чтобы он не имел возможности пройти. И просто постараюсь мимо него пройти Давай-ка попробуем мы пройти мимо него Воспользуемся преимуществом Каким преимуществом? Мы только получили под зад и все Вот, вот и все наше преимущество Так, не очень-то хорошо сейчас было Но я сейчас постараюсь лучником исправить этот вопрос Гладиатор уже у нас не в теме а, остается кто у нас? Вот этот папаша, да, с дубиной Папаша, ты где? А, вот он где у нас тут трется Давай-ка мы постараемся сейчас аннигилируем вот этого персонажа сначала Подходим И Это что такое? Логистика, площадь действия, радиус увеличивается, я так понимаю А, о о все интересно Так, ошеломительный удар, кого бы оглушить-то, а? Давай мы сейчас попробуем вот этого оглушаем Нака держи-ка Появились очки, нет у нас действия еще что-то вроде бы появилось, но тут же сразу же ушло. А сами мы встанем, наверное, сюда. Так, прикрываем меня, потому что по мне прошел максимальный урон. Кто у нас еще с очками действия? Лучник! Про него мы забыли. Так, давай, лучник, работаем. Работаем. Нам нужна точная стрела, выстрел с прицелом. И вот поэтому... о, вне, зо... вне зоны действия. Так, а если так? Одна единица урона. Так, шанс на ус... Вот, вот это нам точно пригодится. Давай, стреляй, ты же лучник. Или что ты? Ты же стреляешь или черт? Подожди, подожди, я не пойму. Давай мы сначала подойдем с тобой. Так, отмена. Как отменить? Как отменить? Давай-ка мы с тобой подойдем поближе, лучник, да? И теперь постараемся. Вот теперь-то, да. Вот теперь мы точно попадем куда надо. Прямо в голову этому типу. Раз. Падает. Что было сейчас? Почему его не убили? Почему этого парня не убили? Нет. Мне сейчас, похоже, придется отгребать. Я, наверное, отойду куда-нибудь подальше, да? Я здесь самый слабенький. Я здесь самый слабенький, прячусь за спины сильных бойцов. Так, ну что ж, пропускаем этот ход. У нас закончились, я так понимаю. Нет, у вас еще есть неиспользованные. А у кого? А, типа у меня есть. Ну давай я отступлю тогда по максимуму. Все, отступаю, куда-нибудь вот сюда вообще ухожу. А, Куда-то я, короче, Ухожу. Завершить ход, все, завершаем ход, да, и посмотрим, как у нас тут будет происходить рубилово, да Смотрите, ребята здесь, о, вот это добивание было сейчас, да На... Можно добивать еще врагов для того, чтобы что-то там получать какие-то плюшки, я так понимаю Смотри-ка, они наступают, наступает 5 урон 5 урон наносит нашему персонажу, да Нашему, значит, копейщику Но мы сейчас попробуем поправить эту ситуацию Так, подожди-ка, подожди-ка, это наш, да, тоже помощничек надо бы исправлять уже эту ситуацию Так, берем бойца пожирнее Кому бы всечь как следует, а? Где у нас самые жирные? Давай мы с тобой сейчас подойдем Кому-нибудь всечем так, что мало не покажется Так, давай мы сейчас замиксуем кого-нибудь, например Вот этого, он здесь достаточно, смотри-ка, жирненький такой, да? Вот мы сейчас... Ой-ой-ой-ой, еще раз. Щиты. На протяжении каждого хода щиты могут отразить определенное количество урона. Если в навыке не написано обратное, то урон нанесенный счету не переходит на здоровье персонажа. Некоторые атаки можно полностью отразить щитами. Это означает, что у цели силы щита даже не уменьшится. Так, я понял, к щитам тоже э, применимы эффекты состояния. Прочный, когда снаряжение, когда сражение начинается, он восстанавливает часть силы щита в начале каждого хода. каждый раз, когда щиту наносит удар, он теряет один... Эффект прочности, что снижает силу щита, которая восстанавливается в течение а, будущих а, ходов. Щиты. Лучший способ справиться со щитом врага, наносить ему множество ударов с низким уроном, пока состояние прочное не исчезнет совсем. Избегайте стрельбы по войскам с защищенным щитами, поскольку сила щита будет просто отражать Выстрел. Так, ну что ж, принта понято, а мы, про, а мы дальше... Подожди, ты что, промазал, что ли? Алло, Васечка, ну ты как так смог-то промазать, а? Я, я на тебя пронадеялся, а ты взял и промазал. Так, нельзя, так дела не делаются. Так, мы сейчас тогда сами, наверное, подойдем. Куда ты убежал? Ты убежал просто-напросто э, в дальний угол. Давай мы с тобой подойдем. Твой потенциал так-то тоже бы здесь неплохо бы пригодился. Ну что ж, подходим и начинаем битву. Нельзя все-таки гаситься где-то в углу. Нам нужно работать... Нам нужно орудовать. Убегать сейчас ни в коем случае нельзя, потому что иначе мы получим по башке. Так, давай гладиатора выводим в бой. Что он нам сейчас делает? Раз-два, бой с оружием. Кому мы можем раз-два сделать? Наверное, тебе. Нет, не можем тебе сделать. А тебе? Ну, вот этого мы лучником точно вырубим. У него мало ХП. Вот этого, мимо этого... Так, подожди, тут нас немножко покоцают. Давай-ка мы сейчас вот с этим, наверное, расправимся сначала конкретным образом. Хотя это не совсем правильно, но надо, надо, надо его как следует подзажать. И что дальше? Есть какие-то обычные атаки, нет? Вот это что такое? Обычных атак тоже, что ли, нет? Я не пойму. Как видишь, все мы атаки уже сделали. Переходим на следующего бойца. Папашка, выручай! Твой удар посохом точно сейчас нам а, не повредит. Логистика. Так, так, так, применимый эффект склаженность по максимуму. Так, мы можем, я так понимаю, какой-то бонус наложить на наших всех бойцов. Да, давай-ка им воспользуемся. Вот, слаженность. Надо было давно это сделать. Да, как теперь бить? Я ж теперь бить-то не могу, да? Сделал, как говорится, ход. Давай вот сюда хотя бы придем и закроем мы линию атаки. Что мы сделаем лучником? Лучник, как всегда, выбор за тобой. Самый важный выстрел тоже на тебе. Давай мы с тобой выстрелим с тобой вот в этого типа. Ему пора бы уже откиснуть. Урон? Почему он не умер-то? Я не понимаю вообще иногда механики этой игры, но давай мы подойдем с тобой немножко поближе. Так, ну что ж, у нас все, так я понимаю, ходы исчерпаны, у нас теперь автобой, да, этот тип, который на нашей стороне продолжает вырубать противника. У противника остается все меньше шансов Урон проходит по мне, урон проходит по одному Из наших, нашего вырубает, ты посмотри а? И еще лучник стреляет прямо В меня, вывод из строя, один из ваших Персонажей был выведен из строя Такое может произойти часто, если активно смерть В бою, выведены из строя Притерианцы получат кровотечение Купируйте ранения при помощи бинтов Или навыком помощи, который Есть у каждого персонажа, когда он не вооружен Иначе вы потеряете их навсегда Вывод из строя, выведены из строя Притерианцы, которые не истекли крови. До смерти вернуться в строй после сражения Но скорее всего будут страдать от тяжелого ранения Которое будет необходимо исцелить в лагере Или во время а, перехода Вот вы видели, ребят, моего персонажа Сейчас только что вывели из строя Если вы осуществляете атаку И наносите урон вдвое больше, чем оставшееся здоровье врага То враг будет убит на месте Такое не может произойти С вашими претерианцами Ага, я понял Ну что ж, надо отхилиться тогда, я не знаю Давай-ка мы сначала сейчас а, выведем из строя Какого-нибудь врага Толчок щитом или же удар по башке. Лучше удар, наверное, по башке, да. На-ка, получай -ка, почему то не до конца ему ударил по башке? Потому что, скорее всего, он защищенный, да, и он в доспехах. Так, нужно срочно оказать помощь. Первую помощь а, мне. Как оказать помощь? Давай-ка посмотрим. Так. Ты можешь оказать помощь или нет? Где кнопочка «Оказать помощь»? Как оказать помощь? Окажите мне помощь, черт возьми! Что я тут лежу? Так, гладиатор, давай, работай, работай. Работы родной. Вот этого типа Нужно срочно вырубать. Хотя у него два пункта Лучник, я думаю, справится А мы пойдем, вот, наверное, тому Наваляем, да? Потому что что-то он Больно уж а, зазнается Там у нас. Похоже, отражает удар, да? Отражение атаки. Ну, блин, гладиатор ты даешь Ну-ка, заточечку давай используй Заточечку тогда. Нормалек Отлично. Вот это мне нравится Пробиваем. Так, кто-нибудь вылечит Вообще меня? Нет? Кто-нибудь Мне поможет? Папаша, помогай давай Помогай давай, папашка. Мне нужно срочно подлечиться. Каким-то образом он может нет, меня поднять. Я не, я не вижу способности, которая бы позволяла поднять меня. Так, может мне на себя надо нажать? Е, посмотреть эффекты состояния. Вижу. А как поднять-то меня? Кто-нибудь вообще может это сделать? Или что надо сделать, чтобы поднять меня? Я не пойму. Досягаемость, логистика. Это, я так понимаю, какие-то гранаты. То, что мне сейчас тут объяснили, что каждый из игроков может меня поднять, это, конечно, хорошо, но как по факту-то это сделать, я не знаю. Так, ладно, давай сейчас разберемся мы с врагами тогда, а уже после, раз уж нам толком не могут ничего объяснить, мы сначала разберемся с врагами, а мы еще пока полежим, наверное, один ход. Да, есть такое дело, и потом уже восстановимся. А, без оружия в руках, а как я уберу оружие из рук, скажите мне, пожалуйста, как я могу оружие из рук-то убрать? Надо как-то оружие из рук убрать э, своего, значит, э, союзника, чтобы воскресить своего союзника. Логично, да. Так, ну что ж, лучник, ты ближе всех. Э, я не знаю, наверное, придется тебе сейчас убрать оружие. Каким только образом это делается, без понятия я. Наверное, какой-то нужно открыть инвентарь или что-то в этом роде. Мы, я думаю, с этим сейчас разберемся, да, с этим делом. Посовсем. Давай пока, пока стреляй просто в голову вот тому... Типу, который у нас вдалеке, отлично Да, ходы у нас закончились И финальный удар, почти что финальный удар Да, тут моих, смотри, пытаются нагнуть Давай-ка мы сейчас покажем ему, где раки зимуют Да, ну-ка, вали с нашего корабля, жалкий пират Вот негодяя Ну что ж, встаем, друзья, встаем Бой заканчивается, мы побеждаем Но я, конечно же, сейчас небольшое поражение потерпел Ну что ж, продолжаем дальше Убирайтесь в задницу Нептуна, Варвары Рев. Триарх привел нас прямо в пиратскую засаду, командир. Позволь мне казнить его прямо на месте. Этот предатель наверняка на них работает. Я тоже так думаю. Это слишком невероятное совпадение. Мы плывем, чтобы принять участие в войне против пиратов. Неудивительно, что по дороге они на нас нападают. Не будь, пос... не будь наивным. Это была не случайная атака. Они жаждали крови. Для пиратов довольно необычно нападать на, на какой-либо корабль, не говоря уже о хорошей вооруженной римской галерии и так далее. Ну, пойдем поговорим с этим человеком. Ну что ж, друзья, вот такая у нас игрушечка под названием Expedition Rome, да, поговорим мы, естественно, уже в следующей э, серии. Нам дают, смотреть целый коллектив персонажей, да, которые находятся, я так понимаю, под нашим командованием, все они, видишь, бегают за нами, и необходимо, конечно же, разбираться с навыками, необходимо разбираться с тактикой, со стратегией, какую правильно выстраивать. И если мы со всем этим разберемся, то мы, конечно же, будем каждую схватку побеждать. Если честно, чем-то мне напоминает Divinity Original Sin, где также мы можем тактически э, ставить своих юнитов э, и потом производить какие-то э, офигенные... Всякие тактические бои Ну давай сделаем выводы Я ставлю этой игрушечке 8 из 10 возможных баллов Потому что она очень сильно мне э, зашла Качественный графон, да, качественная идея Да, совершенно необычный геймплей Насчет того, приобретать тебе ее или же нет Думай сам, да, по этому видео Думаю, все станет ясно и э, понятно А что ты, зритель, думаешь по поводу игры Expedition ROM? Напиши, пожалуйста, свой комментарий И я тебе непременно отвечу Ведь у братишки Scratch а есть отличительная особенность Отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь